всем привет композитор игорь крутой потратил на 60-летие своей сестры аллы больше пяти миллионов рублей об этом было сказано в программе ты не поверишь на канале нтв алла яковлевна младшая сестра маэстра игоря крутого светловолосая и очень миловидная женщина совершенно не выглядит на 60 лет 60 лет возраст зрелости и мудрости, но и в некоторых случаях совершенно не старение. По крайней мере Алла Крутая, сестра Игоря Крутого, отметила юбилей. Несмотря на то, что Игоря и Аллу разделяет океан, между ними сохранилась сильная энергетическая связь. Благодаря правильному воспитанию родителей, по словам композитора, они с Аллой знают что такое взаимная любовь и уважение, ответственность друг за друга. Игорь Яковлевич посвятил пост младшей на пять лет сестре в своем инстаграм-аккаунте. Музыкант отметил, что именно родителям удалось воспитать в них в детях самые главные и ценные качества – уважение друг к другу. Что бы ни происходило в жизни обоих, каждый из них точно может рассчитывать на помощь или поддержку друг друга. На празднике были многие звезды отечественной эстрады, друзья Крутого, музыканты Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Николаев, Ани Лорак, Лера Кудрявцева, Валерия, Жасмин, Александр Серов и многие-многие другие. Изюминкой праздника стал торт стоимостью полмиллиона рублей. Торт выполнен в виде корзины из ландышей сахара. На подготовку цветов ушло 4 месяца ювелирной работы. Сестра крутого Алла призналась, что всегда получала от старшего брата те подарки, о которых мечтала.